Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Дева на октябрь месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену Игоревну, Анну Александровну, Эдуарду Юрьевича, Татьяну Игоревну, Любовь Анатольевну, Елену Евгеньевну за подарки, за донаты. Елена Евгеньевну за посылку да, на день рождения. Было очень приятно. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, дорогие Девы, что нас ждет, какие задачи перед нами стоят. Какие возможности идут к нам в октябре? Итак, первая карта ⁇ это задачи и энергии. Карта отшельник, карта добродетели. Да, это одна из добродетелей. И она говорит, пришло время отделить зерна от плевел. Пришло время определить, что для тебя зло, а что добро. Здесь в этом месяце нужно проявить мудрость, основанную на анализе, да, на расчетах каких-то. Потому что вот ситуация, которая мы, ситуация, с которой мы начинаем, вот этот личный свой год девы, да, у нас в сентябре был день рождения, октябрь это месяц второй со дня рождения, и он означает финансы, финансовые ресурсы. Возможно, не все девы довольны тем положением финансовым, да, который у них есть. И очень хорошо в это время. Просчитать все, да, проанализировать, почему у меня вот такая ситуация, где я совершал какие-то ошибки, да, или делал не, принимал неправильные решения. И, конечно, нужно составить план, как мне выйти из этой ситуации. И, скорее всего, конечно, это касается материальных ресурсов. Там. Дальше еще посмотрим карты. Очень, как сказать, важный месяц для нашего духовного развития, когда мы что-то важное для себя понимаем, открываем. И, может быть, даже какие-то вот законы, да, которые работают в нашей жизни, мы понимаем и начинаем благодаря этому понимать, а как дальше себя вести, чтобы изменить ситуацию, изменить свою реальность. Возможно, в этом месяце вы будете контактировать с людьми старшего поколения или заниматься делами, может быть, ваших старших родственников, да, родителей, бабушек, дедушек. Обратите внимание в этом месяце на свое здоровье потому что отшельник это старый человек, да, у него посох он опирается, потому что здесь как предупреждение, да, обратите внимание на костную систему, на позвоночник, занимайтесь своим здоровьем, это очень важно в октябре. Не думайте, что ну, что-то там заболело и, и пройдет, обязательно надо принимать какие-то меры. Так, что еще? Кто-то по этой карте может быть будет думать, собирать документы на пенсию, да, или думать о том, как с чем я приду к пенсионному возрасту и здесь предпринимать какие-то усилия. Кто-то будет размышлять о поиске собственного пути. Видите, отшельник ищет ответы на свои какие-то вопросы, да, или ищет какой-то путь, или что-то важное ищет в своей жизни. Да. Может быть, где взять финансы, может быть, где жить, где работать, да, или как вообще улучшить свою жизнь. Совет по этой карте. Согласуй свои возможности со своими желаниями, да. Потому что добродетель это благоразумие. Когда мы ведем себя благоразумно, да? когда мы не берем, например, займы и кредиты, если мы не можем их оплатить, да, это все надо просчитать. Обдумайте и оцените последствия всех ваших действий. Оцени свой опыт, прошлый, да, свои связи, которые ты имеешь на данный момент. Что ты можешь использовать? Да, кто тебе может помочь? И а, посмотри на свои цели. У кого-то, может быть, они слишком завышены, у кого-то они, может быть, наоборот, слишком занижены. Оцените это. И карта призывает учись обходиться малым. Да? А, может быть, затяни по тоже поясок. Не расходуй деньги на развлечения, да, на ненужные какие-то вещи. А, обрети внутренний какой-то покой, спокойствие. Смотри философски на жизнь. И... Может быть, для кого-то такой совет, что нужно уединиться для того, чтобы принять какое-то важное самостоятельное решение. В общем, как итог, это вот прояви благоразумие в этом месяце. да? Стань или будь благоразумным. Вообще, это, кстати, карта Девы. Поэтому для Дев это карта позитивная. Когда своя карта выпадает нам, это говорит о том, что у нас будут силы для того, чтобы решить любые задачи. Давайте посмотрим теперь по событиям. Первая карта ⁇ рыцарь жезлов. Быстрый поток событий. Может быть какие-то неожиданные поездки, командировки или у кого-то просто передвижение. Это в том месте, где вы живете, очень частое передвижение. Кто-то, может быть, работает там водителем, таксистом или возит какие-то грузы или работает курьером. Или много надо будет писем, сообщений да, передавать, кому-то получать. И это будет очень такое активное движение. Для кого-то эта карта может означать переезд или отъезд да, из какого-то места, для кого-то полностью переезд с семьей, допустим, или может быть кто-то один да, уезжает, переезжает, чтобы сменить место работы, да, чтобы может, вы нашли где-то в другом городе, в другой стране хорошую работу и будете думать над тем, чтобы уехать. Что еще? Для кого-то это в минусе, если карта, да, она может говорить, что вы как будто бы хотите убежать от какой-то ситуации, вы будете вот эти движения делать для того, чтобы выйти из какой-то ситуации, убежать от каких-то трудностей, да. Но вот карта благоразумия, она говорит, здесь лучше не убегать, а лучше проанализировать, да, и решать. Ну, у каждого своя там будет история, кому-то может быть и уехать хорошо. Что еще? Что если вы занимаетесь бизнесом то это говорит о том что у вас активируются все процессы да, очень много будет э, беготни переговоров и возможно работа за границей э, э, конкуренция также может быть да, когда мы должны бегать быстрее да нас ноги кормят чтобы быть лучше других успеть больше заработать и вот, ну, в общем движение карта движений карта перемещений э, совет по этой карте что если что-то нужно решить, если нужно, если есть какие-то сейчас проблемы, их нужно решать быстро. Не надо сидеть и думать, надо прямо вот проанализировать ситуацию, да, и с начала месяца прямо начинать активно действовать, чтобы решить. Нужна смелость, динамика, быстрота. Просто, карта говорит, собирайтесь в дорогу, да, или собирайтесь в путь какой-то, или собирайтесь, соберитесь как бы, да, в кучу а, с мыслями, активизируйтесь свои все ресурсы и начинайте решать а, свои самые важные какие-то задачи. Давайте посмотрим вторую карту. Десятка мечей, дорогие девы. Видимо, вот эта скорость беготня, эти задачи, они а, как бы могут вас привести к такому состоянию, когда вы уже бесил, когда вы устали, когда вы хотите отдохнуть, когда вы, вам кажется, может быть, некоторым покажется, что э, все это конец, это пипец какой-то, это караул. Э, но темно, ночь перед рассветом, да, будет какая-то, может быть, кризисная ситуация, э, сложная, напряженная. Но вот эти ситуации, они приходят к нам для того, чтобы нас э, заставить закончить какой-то старый э, процесс, какое-то старое дело, какой-то старый путь, может быть, свой, да и перейти к новому. Новое не придет, пока мы с чем-то не закончим, да, пока мы одну дверь не закроем, и не войдем в другое пространство. Поэтому здесь совет такой: отпуская все старое, да, заканчивая что-то, ставь точку в чем-то и намечая вот эти благоразумные какие-то планы, да, а как дальше жить, как ну, выживать для кого-то, да, выжить, как изменить ситуацию в своей жизни. Эта карта, когда умирает что-то старое его нужно отпускать. Да если мы будем держаться за это, если мы будем бояться идти в новое, то ситуация может только усугубиться. Поэтому э, принимайте решение, да, быстро двигайтесь к новому, отпускайте старое. И придет рассвет, придут новые какие-то возможности, и будет возможность начать новую жизнь, новые, может, способы заработки, найти новую работу. Давайте посмотрим, или свою работу вывести на какой-то новый уровень. Давайте посмотрим работу, жизнь, да, третью карту, да что ж такое, девятка мечей, дорогие дела, переживания, да, вот, э, вообще карта пустых переживаний, да, но именно и потому, что ситуация такая, да, что все меняется, идут какие-то перемены, надо решать финансовые вопросы, да, у вас может быть много переживаний по этому поводу, да, но это, конечно, не только из-за финансов, у кого-то может быть, личная жизнь, у кого-то работа, у кого-то может быть дети, да, но какие-то ситуации в этой жизни заставят нас поволноваться, попереживать, у кого-то может быть на фоне этого будет бессонница, да, у кого-то может быть просто будет разочарование там себе, в жизни, в каких-то людях, но карта говорит пустые страхи. Когда вообще мы переживаем, это что означает? Это означает, что мы не доверяем себе, не верим в себя и не доверяем Богу, да, что мы все можем решить в нас же есть частичка Бога, да, значит мы все можем решить, просто надо, надо, нам благоразумие, нам надо вспомнить свои качества, да, расчетливость, экономия, бережливость, практичность, помощь другим, да, в каких-то ситуациях. Поэтому здесь по этой карте такой совет, что нужно разобраться просто со своими страхами, простить может быть себя, поверить в себя, начать что-то менять, начать действовать и еще эта карта может говорить о том, что будьте внимательны к нам, там может быть какая-то информация вот по поводу решения ваших задач. Да, интересный расклад у нас да, на второй месяц. Давайте посмотрим по работе, какие у нас здесь события или какие подсказки. Что в работе? А в работе, дорогие друзья, у нас колесо фортуны. Это значит, что если вы ищете работу, вы в октябре вы можете ее найти. Если вы какой-то кризис испытываете на работе, то какие-то обстоятельства придут в жизнь, которые улучшат ситуацию. Да? И, и вообще по работе, может быть, тоже, видите, здесь дорога у нас была в начале да, месяца, и «Колесо фортуны», оно тоже говорит о том, что могут быть поездки, переезды, может, офис будут переносить куда-то в другое, может быть, вы там работали на вахте в другое место будете ездить, может быть, у вас объект, там вы строители, у вас принесли объекты, вы будете в другом месте какая-то начинается новая полоса, новый виток. И вот то, что мы говорили, закрыть вот старое, да, начать новое, вот этого не бойтесь, потому что вот это колесо, оно начинает новый какой-то цикл. Чаще всего это бывает на 6 месяцев, да, на полгода. У кого-то это на всю жизнь, например, новая работа, если у вас да ну, на долгий период времени. Поэтому пользуйтесь какими-то шансами, возможностями. да У вас будут возможности по работе. Изменить ситуацию для себя в лучшую сторону, получить, может быть, даже какие-то хорошие заработки, премии или сделки какие-то удачные совершить. Вот Прям вести будет, да, и здесь надо не упустить вот эти шансы. И благоразумие надо применить, да, применить, и скорость решения должна быть, да, долго не надо думать. Надо все, конечно, просчитать, но действовать желательно быстро. Фарт, удача, судьбоносные какие-то события, решения, поступки ждут нас. Счастливые случаи, подарки, выигрыши, удачное стечение обстоятельств. У кого-то и колесо фортуны может означать повторяющиеся ситуации. Например, вы ушли с какой-то работы или давно, может, работали, а теперь у вас появится возможность снова прийти на или на ту же работу, или на такую же, да, на такую же должность, или на такую же работу. Совет по этой карте, доверьтесь судьбе, проанализируйте повторяющиеся какие-то ситуации. Например, вот с финансами, да, если какая-то ситуация повторяется, вот в начало, найдите начало этой ситуации, когда она началась, что подтолкнуло к ней решению. решение. И в следующий раз, когда такая же ситуация будет, вы будете понимать, что надо делать, а что нет. И тщательно, карта еще времени, тщательно подбирай время, говорит карта, да, для начала, для ухода, для старта каких-то начинаний. Вообще повезет, конечно, по этой карте именно оптимистам, люди, которые верят в удачу, верят в фарт, верят в высшим силам, верят в себя. Если вы будете вот так себя ощущать, то вам повезет и прямо к вам вот именно и потянется вот эта волна удачи. Она вас подхватит и прям понесет. И знаете, да, что вот по этой карте, если у вас все было плохо, да, она же меняет как бы и цикл, и пространство, да, и ситуацию. Поэтому если у вас было все плохо, то в этом месяце станет хорошо, да, в плане, вот мы рассматриваем работу. Если было хорошо, то здесь надо быть осторожным, да, потому что колесо может повернуться. Что еще здесь? Как работу, она означает рынок, рынок биржу, большие какие-то обороты для кого-то может быть сезонный какой-то бизнес, да, но она говорит еще о том, что могут быть резкие скачки цен колесо крутнулось крутнулась сюда, обратно там, да, может повышение какое-то быть, да, особенно на биржах, а понижение, к этому тоже надо быть готовыми. Давайте посмотрим карту отношений, семьи. Что здесь нам советуют? Карта мага в семье, у вас будет приходить какая-то энергия к вам, да, мощная, вы будете чувствовать, что вы все можете из гора свернуть, что у вас на все хватит сил, энергии. Кто-то будет учиться управлять делами дома, финансовыми делами, делами любовными, да, своими. И здесь все как бы под силу. Здесь главное не переоценить а, вот свои силы, да, а именно, как а, говорил Отшельник, задача у нас быть благоразумными, да, соблюдать вот эту добродетель. А, совет по этой карте: будь активен, делай свое дело. Верь в себя и как бы берись, да, если что-то новое у тебя есть, берись за, берись за это дело, если есть какие-то э, возможности новые появляются в этом месяце. Э, что еще? Но ну, она тоже говорит о том, что что-то приходит новое. Такое ощущение, что у дев вообще жизнь меняется, да, вот прямо и на работе что-то происходит новое, и в семье, и в отношениях какой-то новый цикл, да. Но хорошо, что вот, видите, карта светлая, да, она дает энергию, позитивные изменения, что на работе и дома, но приходить все это будет через именно слом старого да может быть с переживаниями причем это может произойти очень быстро если вы не будете сопротивляться и улучшения будут в лучшую сторону давайте теперь посмотрим колоду трансерфинг реальности которая говорит о том как можно изменить реальность меняя свои мысли и свое мировоззрение и вам выпадает маг разума управление судьбой, видите, как интересно. И здесь у вас мак выпал, да, и колесо фортуны нам судьбой управляет, но там высшие силы, да, а здесь мы и даже вам на изменение реальности выпал карт, которая говорит управление судьбой нужно. И что она говорит? Хотите перестать зависеть от обстоятельств, да, конечно. Тогда возьмите управление своей жизнью на себя. Жизнь как река, если вы гребете сами то можете приплыть плыть в любом направлении, да, и приплыть к любому берегу. Но если вы отдаетесь потоку, то вас несет туда, куда идет поток, и вы уже не управляете своим направлением, да, вот этого течения. Вы отдались потоку и плывете, да, вот как вас несет. Иногда бывают такие ситуации, что нужно отдаться потоку. Но для дев в этом месяце совет такой, что берите все в свои руки. Никто вам не принесет зарплату да, домой если вы не работаете никто не сделает работу за вас если вы дома работаете на заказ да надо проявлять активность что еще здесь может можно сказать ну карта еще говорит что кораблик вот если он плывет да мы опускаем кораблик его можно направить в любую сторону от той судьбы которая якобы уготована хотите карма будет вам карма Думайте, что ничего нельзя сделать в вашей ситуации. Так и будет. Воля ваша, ведь вы сын Бога, сыны или дочеря Бога. И А зеркало мира оно отражает наши мысли. Если мы думаем, я не могу выбраться из долгов и кредитов, то так оно и будет. Но если вы проанализируете ситуацию, допустим, скажете, я больше не буду брать в кредит, я найду подработку, я буду решать вопросы по-другому, то вы постепенно измените свою ситуацию. Если захотите быть вершителем в этом месяце, да, и вообще в жизни, то вы вершитель. Не думайте, как достичь цели, а говорите с собой, который уже достиг а, того, что вы хотите. И когда вы будете говорить с собой уже в успешном, да, достигшем цели, а, спросите, а что ты делал, что мне сейчас надо делать, чтобы прийти вот к такому, как ты, да. И слушайте советы, записывайте и а, выполняйте. Карта еще говорит о том, что вот в это время слой вашего мира будет перемещаться к тому сектору, где цель уже реализуется. Все будет так, как вы захотите. Вот когда мы с собой в будущем разговариваем успешно, у нас же много вариантов да, линии жизни. И в этот момент, когда мы сосредотачиваемся именно на этой линии жизни, наша реальность начинает туда подтягиваться. Конечно, это один разговор не поможет, но если вы потом будете действовать по этим советам, если вы потом будете это помнить, что мне надо на эту линию жизни и принимать решение в соответствии с этим, то тогда все получится. Итак, дорогие девы, нам нужно в этом месяце благоразумие, немножко, может быть, затянуть где-то пояса, да. И нам это благоразумие будет приходить через быстрые события, через уход старого, через переживания. Правда, они не нужны, но Дело стабильный знак, ну как бы нестабильный, мутабельный, но любит все равно, когда материальные ресурсы, да, они есть, это дает уверенность себе. Но в этом месяце вот надо, все будет меняться, поэтому надо не переживать, а надо вот верить в себя, как говорит нам маг, да, и э, верить в судьбу. Вера очень большой, кстати, вот отшельник, то тоже это вера, да, когда мы э, верим в то, что все будет так, как надо. Ну и берите все в свои руки, тогда все получится. Я желаю нам удачи. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И до новых встреч, дорогие дела, Всем счастья, удачи, ура!